Здравствуйте, меня зовут Александра, и в этом ролике вы узнаете о текстовых нейросетях, которые уже сейчас приносят по 5000 рублей в день каждому, кто открыл для себя этот способ. И я как раз одна из таких счастливчиков, а сегодня ими можете стать и вы. Про нейросети сейчас говорят повсюду, и это понятно, ведь они упростили множество процессов, с которыми раньше могли справиться только специалисты. А теперь что? С нейросетями обычный человек может получить результаты ничем не хуже, чем у профи, а значит и зарабатывать может как настоящий профессионал. Сложно ли пользоваться текстовой нейросетью? Совсем не сложно. Текстовые нейросети гораздо проще, чем те, что генерируют картинки. К тому же они на русском языке, и не знание английского ни переводчик вам не понадобится. Весь процесс выглядит вот так. Вы даете задание искусственному интеллекту на создание текста, указываете тему и выбираете готовый шаблон, например, создать описание смартфона и отзывы к нему. Буквально через пару секунд получаете готовый материал, который принесет вам от 100 до 500 рублей. Наверняка вы подумали, а что, если я буду генерировать много таких текстов, сколько тогда я смогу заработать? Вы мыслите абсолютно верно. Вся прелесть нейросети в том, что она не устает и готова работать для вас без выходных. А каждый полученный текст принесет вам деньги. Кто будет платить за такие тексты? Я понимаю, что это важный момент, а потому подготовила для вас идеальную систему монетизации контента, которая позволит вам получать прибыль с текстов стабильно и ежедневно. Вашей задачей будет только создать текст и разместить его в этой системе. А дальше он отправляется к тому, кому так нужен. Это блогеры, владельцы сайтов, интернет-магазинов и прочие люди, работающие с контентом. Еще один приятный момент в том, что зарабатывать вы сможете, используя только телефон. Для работы подойдет абсолютно любое устройство с выходом в интернет. Кстати, даже этот текст был создан с помощью искусственного интеллекта. А вы не заметили, да? Вот такие чудеса творят текстовые нейросети. Если вы готовы к наступлению будущего и тому, что теперь за нас зарабатывает искусственный интеллект, то присоединяйтесь ко мне и моему курсу Эврика. Уверена, вы будете приятно удивлены. Увидимся! Здравствуйте, меня зовут Александра.